Holidays. Всем снова здорово, ребят, сейчас с вами я, Ванек на связи, и мы продолжаем играть в Бэтмен, Архам Готи. Бэтмена психушки будем проведывать сегодня. Продолжать, точнее, проведать его. На no нужно. Так. А. Психушку пробуем Я в психушке уже был Мне Если вы спросите про меня То я да Я уже был Я уже бывал короче пациент психушки Один раз там был Ну когда это Было дело Когда короче я Так скажем От армии да извините кто думает кто из вас ребят думает что я в армии год пробывал, ну я нет я там не был, я в психушке был мои все друзья, все мои друзья и моя девушка Таня знает почему я там был, что я там делал я там вроде как лечился вроде как реабилитацию проходил, вроде как от армии косил, короче знаю, что говорится, это очень нехорошо, ну, отказывать от армии, но все же надо было. Бы. Ну, да и тем более в это время сейчас тоже нужно, ну, откажетесь от армии. С армейкой нет, я договорился, что я как бы буду их группу продвигать вконтакте но они мне не ответили не ни, ничего не ответили не сказали там что ну спасибо ваня вы нашу группу вконтакте продвигайте продвижение продвижение нужно было бы сделать да Да. Ну, я, кажется...